то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». Слушай, вот, вот у нас есть такая, ну, может быть, она не общая для нас, но, мне кажется, очень распространенная – она такая лукавенькая, христианская, или просто вот такая вот позиция, в которой мы живем такой жизнью, как уж она такая свалилась на нас. А потом есть у нас некоторый религиозный такой уголок, в котором мы вот такую благочестивую на себя мантию надеваем, и слова произносим у нас, они такие благочестивые, интонации такие у нас, ну, особенные такой жанр, особенный язык молитвенный. Христос говорил, когда был на земле, это фарисеи, говорит, они останавливаются на углах улиц, они там произносят слова особенные, и он их укорял за это. А вот здесь я читаю вот, вот, вот эту вопль – вот эту молитву, вот это искреннее сознание. И он прямо говорит, ну, если я делал беззаконие, если я что-то такое, ну, тогда пусть враг преследует душу мою. А так, когда я ничего не сделал, когда я не вижу в своей совести чего-то, за что меня стоит и бить, и унижать, и лишать достоинства, Господи, восстань, защити против всего вот этого зла. Ты меня освободи, ты душу мою расправь, потому что я угнетен очень, ну, нуждаюсь в твоей помощи. Слышь, я вот из этого псалма, я хотел бы пожелать, вы читаете его так спокойно дома, но какой язык, какая искренность, какое настоящее, а вот такая оценка и признание того, что я переживаю. Перед Богом-то что прятать? Перед Богом-то что прятать? Он все знает. И когда я так искренне молюсь и исповедуюсь, и называя вещи своими именами, приходит освобождение, приходит освобождение, да будет наша жизнь жизнью свободы.